Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Запрещенный экспорт мотоциклов дороже 5000 евро и автомобилей от 50 тысяч евро. По старому курсу это было бы около 4 миллионов рублей. Само собой, что под запрет попали все Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari и Lamborghini. Более массовые бренды Audi, BMW, Mercedes-Benz не досчитаются половины модельного ряда. Помимо автомобилей в длинный перечень включена одежда, бытовая техника дороже 750 евро, а также железнодорожная техника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 Очевидно, что заставшими дефицитом Мерседесами и Порше будут организовываться целые шоп-туры. Платить таможенные пошлины за технику, возимую из ЕАЭС, не придется. Однако механизм электронных ПТС до сих пор не работает. Кроме того, многие дилерские центры связаны обязательством не продавать автомобили гражданам из других стран. Но такие запреты наверняка будут ослаблены.